Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале... Э, что есть? И прямо здесь перед нами на столе лежит куча всего. Оно только что приехало. Сегодня мы впервые попробовали формат обзора. И я не учел одну вещь. У нас нет пирометра. Мы не можем измерить температуру, но... Положа руку на коробку... Можно предположить, что, например, если снизу, то, блин, там градусов, наверное, 57-60. Вот. Доставочка называется Food Taxi. Это новая доставка в Петербурге. Почему-то до сих пор на нее нет обзора нигде ни у кого. И сумма нашего чека 1934 рубля. Вот это все, что здесь лежит, это 1934 рубля. В принципе, ценник у них очень даже приятный. То есть набор вот из этих трех коробочек. Это сет, как-то он называется по-умному. Это <масшись> а, три пиццы, да, это промо-набор три пиццы. Пицца Маргарита, пицца с ветчиной и охотничья, да, и, кстати, вот переверну, чтобы видно было, да, а, все подписано. Все пицулечки у нас все подписано. То есть, чтобы там, мало ли, не дай бог, кто... М -м -м -м -м. Так, ну, пахнет, по крайней мере, <мес> комнату прям сразу заполонил аромат. Колбасок. Это что, охотнище? Да, это охотнище, прям ароматище. Значит, прежде чем заказывать, почитал я отзывы. Отзывы в отзывике. Отзывику, не знаю, можно верить или нельзя. Но отзывов там больше плохих, чем хороших. И, собственно, ну, решили мы заказать. А, будет что будет, значит. И начнем мы, естественно, с горячих блюд, чтобы, ну не остыли. Очень приятно, что курьер успел за час ровно, а не за час 20, как они обещали. И был приятно удивлен тем, что у курьера была термосумка. Термосумка большая, причем в которой лежал не только наш заказ, а еще чьи-то. И что приятно, пакетик с горячими роллами и супчиком был отдельно от пакетика с холодными. Но доставочка стоила 99 рублей. Фу такси Доставка с честными ценами, как они указывают на стикере с э, грибным крем-супчиком. Вот у меня уже вот, заблаговременно ложечка лежит, потому что в комплектации ложечка хм, есть. Есть ложечка. Оп, аккуратно. Вскрываем. Вскрываем. Так, ненавижу эти чашки, блин. Как они хреново вскрываются. Давай, давай, родной. о. Крем-суп э, грибной. С шампиньонами, да? Э, грибной крем-суп МП. Что такое МП, не знаю. Но э, смотрите сами. Вот это чудовище. В нем, мне кажется, даже когда-то были грибы. Слушай, реально прям. Не знаю, есть ли тут сливки. Ну ладно, попробуем. Давай сначала взвесим все это дело так. Юнит. Что, килограммы? Что за... Что граммы? Ноль. Давай. 269 269 На сайте там заявлено, по-моему, 270 граммов Ну, попробуем Годно Слушай, если это супчик за сотку Вот серьезно, за 99 рублей Да шикарно вообще просто Грибочки Ну, шампики обычно, видимо, обжаренные Или взбитые, все отлично вообще ты представляешь, даже сливочный вкус. Может, это молоко со сливочным маслом, конечно, да? Потому что, ну, цвет такой немножечко, это, ну, не сливочный, но... Крем-супчик огонь. Прямо вот, вот зачет. Если учесть, что это стоит 99 рублей, то отлично. Ну, слушай, сухариков тут, конечно, привезли в комплекте, ну... Говорить что-то даже вот стыдно, мне кажется. Что-то раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек, что ли? И причем они такие. Вот я люблю проверять сухарики. Вот у нас, да. О, еле, вот, вот еле ломается. И внутри они, естественно, такие. Да, это просто высушенная булка. Я не могу остановиться, он реально вкусный. Особенно если понимать, что он стоит сотку. Значит, что у нас по чеку сразу хочется обратить внимание, что соевый соус, имбирь, васаби и что? А, пара палочек, ну пара палочек, слава богу, бесплатно все это, но соевый соус, имбирь и васаби нужно дозаказывать отдельно, как у вкусных сушей, в принципе, то бишь ты заказал... Сушей и васаби, и соевый соус И имбирь в комплекте не идут Они стоят по 5 рублей штука Ну, в принципе, я думаю, это правильно Потому что каждый закажет себе то, чего ему хочется А 5 рублей не такие уж большие деньги Погнали, что у нас дальше Подписано, может быть, нет? Где? подписюка это? смотри, нет, не подписано Здесь, ищем Ищем, не подписано. И тут мы тоже ищем Тут мы тоже ищем. Не подписано. В итоге у нас три ролла. Как бы они должны быть теплыми. Холодный пакетик у нас. В холодном пакетике должно быть. Очень неаккуратно свалено все, конечно же. Холодные роллы. Мы к ним вернемся позже. Я просто их достану, чтобы, чтобы увидеть масштаб трагедии. Так, салатик это все. Это все вниз. Мы уберем, естественно. Достанем. Соевый соус смотали, господи, в баночках. Ну ладно, более-менее, все. И это что такое? Гингер. Гингер, красный гингер. Кстати говоря, не, не их, видимо. Не, Имбирь маринованный. Не Васаби их, футакси, такси фу такси все. Значит, вот, чтобы вы понимали, вот неправильно сделаю, поставлю на горячий ролл. 6 роллов. Дабы не ошибиться, мне и сказать вам правильно. Обожлись нам в 999 рублей. И... Что в них есть ролл Филадельфия, роль, роль Калифорния, роль с крабом, запеченный ролл С, запеченный ролл С и запеченный ролл С. То есть, хер пойми с чем, короче говоря, ребята, думайте сами, угадывайте. Типа вы заказали, вы там на сайте сами определились, что там оно с чем-то есть, да, но вы вам подписывать не будете, думайте сами. Честно говоря, мне даже впадло открывать сайт и смотреть вот то, что мы заказали. Ну, с чем-то будет, значит, что-то попробуем. Что-то определенно там будет. И возвращаемся к нашим баранам. Значит, торы, чего мы все заказали, горяченькое. Давай вскрывать сразу все три вскроем и посмотрим. Ну, судя по виду, не то, чтобы я сожрал. Слушай, пахнет приятно. Вот честно, пахнет приятно. Как бы естественно пахнет нори, рисом. Все, оно должно быть теплое, но оно, оно. Ну, шапочка теплая, ресес, по-моему, холодный, потому что, ну, снизу все они холодные, пирометра нет. Будем пробовать взвешивать все прямо в коробочках, нефиг ничего вытаскивать. Он. Давай. Давай, просыпайся. Вот. И... 203 грамма. 203. 198. И... 235. Ну, примерно по 200 граммов каждый ролл. И плюс там еще холодненькие, мы их потом взвесим и посчитаем, сколько, в принципе, стоил э, весь сет. Ну, давайте я попробую, что ли, по очереди все это. И если представить, что это ролл с крабом запеченный, тут сверху сырная кокушень какая-то непонятная. Крабовые палочки вижу, огурец, сливочный сыр, что-то типа так. Как я могу пробовать без соевого соуса? Вот что. Сейчас. Мы же люди русские, так сказать, простые. Нам привезли соевый соус, мы в него макнем и пожрем. Нормально. Мы привыкли просто, нас приучили так есть. Я такой же, все мы такие. Ну, Давай макнем, попробуем. Слушай, без стула неудобно. Надо купить стул. Рис такой еще недоваренный. Может быть, я придираюсь. Он такой хрустящий. Да нет, давай, довольно хрустящий рис. Крабовые палки есть. Сыр. Ну, типа такой покупной голландский сыр. Слушай, ну это не те роллы, которые как бы... Ты думаешь, я отдал за них 300 рублей. Нет, ты отдал за них не 300 рублей. Ты за 6 роллов отдал 999. Ну, косарь, да? Получается, каждый ролл примерно там... 160 рублей, да? То есть вот вот это вот за 160 рублей. За 160 рублей я уже так понятно вдох За 160 рублей ты получаешь вот этого 230 граммов. В принципе, слушай, а что еще хотеть вообще? Пробуем дальше. Опять же, не знаю, что это. У ребят в чеке, видимо, не поместились все названия. А мне просто лень все читать. И может быть где-нибудь там внизу с носочкой я подпишу, что это такое все-таки было. Вот. Я не скажу, что оно свернуто неаккуратно. Ну, как бы снизу вот что-то там видно, что-то такое есть, что-то непонятное. Ну, по-моему, это обычный сливочный сыр и огурчик. Вот, и что-то непонятное сверху. Слушай, я вот даже вникать не буду, похоже на мидию. Вот тут вот похоже чуть-чуть на мидию, давай попробуем. Тем временем я удивляюсь от того, что за окном херачит ливень такой силы, что вкус этих сушей просто меркнет. Опять же, если мы держим в голове, что этот ролл стоит примерно 160-170 рублей, блин, это шикарный ролл вообще за 160-170 рублей. Ресец доварен. Сливочный сыр. Сливочный сыр есть, ну как бы не с половину ролла, но есть огурчик хрустящий, есть. Махнет все это, ну, более-менее приятно, то есть никакой тухлой рыбы, ничего там такого ощущения нет. Приятно, что огурчик хрустит, прямо-таки хрустит. Угу. Минус, прямо-таки минус, минус еще здоровенный в том, что половина вкуса практически это нори, ну, не хотелось бы. Ну, продолжаем, собственно, пока у нас пицулечки до конца не остыли. Надо допробовать уже третий ролл, что-нибудь сказать. Ролл, слушай, вот он, вот эта шапка сверху, блин, она прям... Вот я извиняюсь, что говорю это на камеру, в присутствии еды он как болевотина. Вот, вот ей-богу, прям вот кусок болевотина, слушай. Вот роллы более-менее нормальные. Ты смотри, ну, все то же самое, видишь, да? Сливочный сыр, огурчик хрустящий, как бы не так много, но... Ну, и кусок болевотины просто... На вкус что-то копченое. Прям копченое такое. Что это за фигня такая? Ну, я вот здесь вот где-нибудь вставлю, что, что это такое было. Вот, вы это видите, знаете. Я пока что нет. Но оно относительно такое приятное. Слушай, если любишь копченое, копченый ролл, господи, такое ощущение, что это ролл с копченым окороком. Или с бик... ролл с беконом, точно. Если это ролл с беконом, прям вот, но я этого пока не знаю. И пиццулечки, пиццулечки пока они не остыли. Горлышко смочить надо. нам же привезли морс. И нам привезли литр морса. И я вам так скажу. Это литр черно-смородиного морса. черно го морса. За 90, мать ее, 9 рублей. 99 рублей. Вы только вдумайтесь и вслушайтесь. 99 рублей за литр морса из доставки. Всех передразнили просто обломом и борща. Господи. Они нас не простят. Я, мало того, пью из бутылки, это не гигиенично. Но этот морс исключительно для меня, никто его пить не будет. мое Слушай, черная смородинка, кисленькая такая, все. Так, потом про морс. Клюквенный морс я не взял. Не знаю почему, лошара, надо было взять. И переходим к пиццулечкам, которые нас уже заждались. Значит, и эта пицца охотничья. Эм... Я бы не сказал, что это сверхаппетитно. Давай руками вот так вот порву ее. Так, понятно, кусок пряника, короче. Кусок пряника. Где сыр? Нет, сыра нет. Ну, серьезно, это кусок пирожка или кусок пряника, тесто такое ну, пропеченное, нормально. Я не взвесил. Извиняюсь, что делаю это. Вот обратно кладу все это. Вот ноль. Оп-оп-оп, не падай стоит сколько 556 ну 33 пиццы мп до промо акция 444 рубля слушай пол кило пиццы за 160 рублей сколько опять там получается 170 ну ну как господи тряпка А, там охотничьи, хорошие колбаски такие. Даже не бюджетненькие. Корочка хрустящая, все. Слушай, даже вкус сыра чувствуется, ты не поверишь. Ну, что можно ожидать от пиццы? От трех пиц, Общей суммой там что-то кило 400. За 444 рубля. За свои деньги норм. А так, ну если бы не сказали, купи эту пиццу за 300 рублей, я бы сказал, нет, ведь же иначе. Вы что прикалываетесь, 300 рублей. Ну, как правильно сказать, подошва. Вот, вот все равно, что подошва, серьезно. То есть вот она, ну что, тоненькая какая, тоненькая, такая вся. Сверху зажаренная, даже соус какой-то есть, представляешь? То есть видно, что соус есть, огурчики соленые. Неплохо, если заказывать просто на компанию, вполне себе сойдет, но как пиццу это ничто. Большое физически-психологическое ничто. Следующая пиццулечка называется у нас вет-грибы, ветчина-грибы. И каждая коробочка у нас номер имеет, я так понял, это порядковый какой-то номер заказывали, что-то, номер коробки. И ветчина-грибы. Ветчину вижу, вижу, ветчину вижу. Грибасики, ну хрен знает, как бы. И опять же, вот я вангую. Да? Ой, слушай, она даже не пошла сломать. И... И... Еле. Оторв... Ну на, на. на. Господи. Все от Ну, слушай, смотри, не, не, как бы... Сыр тянется, не тянется, господи. Не тянется, конечно. Господи, это пицца с коробой. А мы опять не взвесили, дай сюда. Надо привыкать. Слушай, если у нас будет часто формат обзоров, ну. О, у меня есть стакан с, недоп... с недопитой Кока-Колой. Представляешь? Погоди. Ноль. И 532 грамма. Все правильно? 532 грамма. Я вам так скажу. За 444 рубля полтора килограмма пиццы я бы не пожлобился. Вот честно. К тому же я ем кусок оператора, и он весьма сочный. Кстати говоря, это удивительно. Предыдущие пиццы <кхм> соуса, ну, как такового не было. Ни масла, ни чего-то, она такая сухая была. А это сочная. Давай оторву откуда еще отсюда. Как бы, ну, видишь, да? Подошва. Так, вот точно такая же. Ее даже мне, кажется, смысла показывать. Нет, вот. Ну, такая вот, как бы, просто берешь так вот и... Два укуса, все, слайца нет. Говорить с набитым ртом вредно, но я буду. Мне можно. Пить из горла нельзя. Но я буду. Мне можно. Маргарита. И маргарита, ну, где помидоры? Мне кажется, или спицы пицце маргарита должны быть помидоры, нет? В Марчелес, когда приходишь, там просто вроде как на маргарите помидоры есть. Я сейчас вот, мы взвесим обязательно, я просто оторву кусок, который не отрывается. Ну, ну, как бы да, чем мы хотели, мы тут звездили слишком долго. Ну, как бы такая, ну, слушай, здесь даже видно сыр сверху. Прям такие прям сыр, не толсто, но сыр. 499 граммов. Ну вот, собственно, что мы хотели. Вот такое вот. Как бы немножко. Давай укусим, попробуем. М -м -м. А вот тут даже травки чувствуются. Прямо с первого укуса тебя сразу убьет вот этот вот орегано. Орегано. Розмарин. Мята. Это не итальянский провод. Это прованские травы. Вот смотри, вот это слой теста. Вот это слой начинки. То есть как бы треть. Треть начинка, две трети теста. Но... Но нормально, слушай. Опять же, маргарита за 160 рублей. Как пицца, еще раз повторяю, как пицца это ничто. Это исключительно такое семейное. Либо в компании... Под морсик, под пивко, под кока-колу, с футбольчиком, который только что закончился. Вообще великолепно зайдет. Вот прям, это такая пиццулечка на компашку. В такие моменты хочется обратиться к комплектации. Салат «Цезарь» вижу. Трое палочек вижу, одними мы уже воспользовались. Вот это вся комплектация. С Серьезно? Серьезно? Раз, два, три, четыре, шесть салфеточек. Шесть салфеточек. Шесть, Карл. И вернемся к нашим э, салатам, так сказать. Вот эти три ролла, которые холодные. И без того холодные, и они бы не остыли, мы их убрали в дальние ящики. Давай начнем с того, на котором меньше всего рыбы. Ну вот ты открываешь упаковку, и она прям пахнет. Прям вот пахнет. А не знаю. Они ароматизатор сюда капают, что ли? Но он прям пахнет свежим лососем. Вот я не знаю, как они это делают и что это. Может, это реально свежий лосось? Но он просто таким лазером нарезан. Это просто таким лазером нарезано. Я не знаю это. Что, что, ребята, вы чё? Вы чё? Просто я... У меня слов нет вообще. Но, но, опять же, стоит сказать, что пахнет это все просто бомбенно. Я прям... Я удивлен, слушай, пахнет рыбой. Давай пробовать. 174 грамма. Ну, 170 грамм ролл 170. Слушай, за 300 рублей, получается, ты получаешь ролл 300 грамм. Ну, как бы то на то и выходит. Сверну это неаккуратно. Давай сразу. Видишь, да? Дырень. Дырень кавказской ущелье вот тут все нормально понимаешь но почему жопки нельзя спрятать в середину или обрезать их выкинуть вообще вот ты смотри аккуратненько но ну, более-менее да? сливочный сыр есть огурчик есть пососик есть но филка как филка, как бы дыр особо нет и вот одно единственное говно такое лежит встречает тебе сразу же мол давай пробуй меня и вообще отлично были бы они побольше, конечно. Может, я что-то не понял, а где вкус рыбы? Я, конечно, понимаю, что лосось лазером нарезан. И тут, ну, априори не может быть никакого вкуса лосося. Но хоть что-то-то -то должно быть. Давай попробуем вот чистый его, даже без соуса. Прямо безвкусный, максимально безвкусный лосось, который только может быть. Он ароматный, но максимально безвкусный. Вот как так может быть? Это чилийский лосось или что это такое? Вот ресец со сливочным сыром и огурчиком. Ништяк. От этой филы не получаешь удовольствие. Поехали дальше. Ребят, вот опять, видишь эту жопу, да? Вот опять это жопа здесь. Опять с краю. Ну, запихните его в середину, хоть эстетично было бы. Ну, такое себе как бы. Слушай, давай вот на фоне своей большой рожи, да, покажу. Вот. Да? Видно, какой ролл? Ну, размер, да? Ноль. 175, 174. Слушай, как по заказу вообще? Второй ролл 174 грамма. Прям как будто роботы работают. Ну, давай попробуем, что ли. ролл с крабом? В смысле? Это ролл с крабом? А, ну да, это ролл с крабовыми палочками. Все нормально. Если это ролл с крабовыми палочками, значит это ролл с крабом. Давай вот так вот положу. Вот так вот расковыряю, видишь? Палки. Ну хоть кунжутик жареный, слушай, более-менее спасает ситуацию. Сливочный сыр, слава богу, Чувствуется, и, слава богу, он более-менее вкусный. Один раз в жизни мне повело, довелось попробовать кремет. Так вот, кремет реально офигенный сливочный сыр, и это не он. Калифорния. Она с чем-то там, да? Калифорния... Нет, Калифорния МП просто. И... Так, я, похоже, опять жопа. Видно, да? Опять жопа. Ну, обрежьте вы ее, вам что, продуктов жалко? Я понимаю, что ролл стоит 150 рублей, блин, ну, ну что, вы жопу обрезать не можете, что ли? Давай пробовать. Погоди, пробуй, давай здесь 170. Ну, 170 грамм. Фиг знает, двойственное ощущение. Вроде более-менее вкус какой-то есть, а вроде жрать это не хочется. Ну, давай. Ну, как не хочется? есть Хочется. Ну, не эти жопы. Так ну, вот, это отвратительно. Именно поэтому я съем еще один. Но соседний. Который, смотри. Вот буквально соседний, да? А? Камушек, ты смотри. Вообще все прям вот. Учитывая, что стоишь 160 рублей. В суши-шопе, кстати говоря, размер сушей вот примерно такой же. А стоят они 2 рублей на 70, будет дороже. Да, дороже. блин соленый Зараза. вот это прям сразу мне в топку вообще даже 150 рублей не стоит Слушай, я бы не отдал бы и собственно остался главный герой да вот именно этого мы все ждали салат цезарь с куриной грудкой по-моему с чем-то куриным. что там написано вообще нет а это цезарь с цыпленком Прикинь, вилка. Нет, все. Там даже еще одна салфеточка. Семь, восемь салфеток. Ммм, как много. Слушай, радует, знаешь что? Радует, что, во-первых, это томаты черри. Они посыпаны чем-то, каким-то саненьким пармезаном, что ли? Да ладно? <музыка> да ладно? Вот это поворот! Серьезно, что ли? Пармик, ссаненький на пармезан. Да ну нахрен. Серьезно? Салат Цезарь с цыпленком 150 рублей. Пармезаном посыпал. Фу. Вот удивили. Кусок курицы раз, кусок курицы два, кусок курицы три. Ну, слушай, причем, ну, тоже такие ссаненькие кусочки-то, конечно, но салат вот этот вот, китайская капуста, короче, или без разницы. Один хрен салат, а не капуста. Ну, давай зальем все это соусом уже. Хочется... Пожрать нормально уже. Они стоят здесь сжать. Сука, майонез. Майонез с чесноком, короче. И сыром. Вот мне этот соус не хочется добавлять к свежим. Погоди. К свежим ли. Да? К свежим, хрустящим и даже не горьким листам салата. Сухарики. Вот я опять грязными руками своими, да? О! зубами попробовать о господи блин до да зубы сломать можно так может я неправильно делаю ну слушай мы пришли к единственному логичному выводу что надо просто вручную перемешать и попробовать ну да попробуем соус говнище просто гар он даже 150 рублей не стоит блин холодная курица эта, заготовочная я не буду это есть вот ну, стой подводя итог к сегодняшнему нашему тесту одно из э, саненьких доставок города Санкт-Петербург а именно фуд такси я посмотрел просто тут пакет стоит вот с э, символикой фуд такси мусорный пакет в которой хотелось сегодня сгрузить на самом деле примерно половину того, что нам привезли. Если подводить итог по пицце, пицца довольно-таки неплохая, если учитывать, что она стоит 444 рубля. Мы будем учитывать исключительно то, что три пиццы стоят 444 рубля. То есть 170 рублей примерно каждая пиццулечка. И корки невкусные, несъедобные абсолютно. Неизвестно это... Эм... Тесто-машинные раскатки или это вручную каждая пицца, скорее всего, это механи... ну, механизированно штампуют, просто основы, накидывают, намазывают и отвозят. Пицца охотничья нам очень понравилась. Охотничья, наверное, только благодаря колбаскам, которые придавали просто аромат безумнейший. И мне кажется, это единственный, в принципе, ингредиент на всех трех пиццах, который был самым дорогим и самым съедобным по совместительству. Если говорить про остальные две пиццы, то ветчина грибы, ну, э -э -э, такое себе, за 170 рублей сойдет. А Маргарита, ребята, это ужас какой-то. Просто это... Переходя к холодным блюдам, а именно к роллам, роллы просто отстой. Отстой, отстойнейший. Даже своих 100, там, 50, 170 рублей они не стоят. Единственный ролл, который более-менее мне понравился, это был... Запеченный ролл, вот тот самый непонятный, то ли он с копченым лососем был, то ли с копченым окороком. Короче говоря, вкус вот этот копчености такой вот нарочитый. Морсик. Морсик был просто вишенкой на торте. Потому как это единственное блюдо, которое мне понравилось из всего холодного пакета. Морсик действительно стоил своих денег. Он стоил 99 рублей сотка за литр морсика. Где, в какой доставке еще вы получите литр морса, Действительно вкусного морса и за 100 рублей. Ну, я еще пока таких, по-моему, не видел. Салат «Цезарь». Это не салат «Цезарь», это салат из пекинской капусты с майонезом. Да, там были черрики и что вот действительно, не знаю, порадовало или огорчило, что это. Они попытались воткнуть туда пармезан. Ну, в смысле, по по потереть, посыпать там буквально 5-7 граммов вот тертого такого саненького, но пармезана. И это, наверное, единственное, что прям таки удивляет. Это создает эффект неоднозначности, потому что и вот все такой вот, и тут пармезан. И вроде как и похвалить хочется, и типа ну все равно она как бы саненькая. Совершенно забыл сказать, что в приложении заказ обходится дешевле, не намного буквально 30-40 рублей каждая позиция, чем на сайте или, например, по телефону горячей линии. Поэтому, если хотите покушать и заказать именно у них, то лучше установить приложение. Комплектация оставляет желать лучшего. Ну вы все видели, 6 салфеток, да, вилка, ложка. Завершая этот э, длинный и немножко скучный обзор, я лично просто ожидал чего-нибудь другого, э, например, побомбить побольше и так далее, но... Такая типичная, вот прям вот типичная сетевая доставка. Вот чего ты ожидаешь от нее, то ты, в принципе, и получаешь. Ну, а если вам нравится такой формат, обязательно поставьте палец вверх, и можете написать что-нибудь в комментах, поставьте палец вверх вверх, если вам понравился этот формат, если вам понравился обзор. И обязательно напишите в комментарии, на что можно снять еще обзорчики. Чего вообще, в принципе, по доставкам, по крайней мере, питерским, еще пока ни у кого не было. Что мы могли бы попробовать? Вкусненького, невкусненького? Обязательно подписывайтесь на этот канал и жмакайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. Они выходят каждую неделю. По крайней мере, мы стараемся это делать. Вы были на канале, что есть. Меня зовут Саша. Пока.